С вами обсудили тему того что из клея момент возможно нормальные слаймы и по вашим просьбам я решила переделать этот рецепт и нужно просто к этому клею добавить воды и сейчас я проверю ваш рецепт работает он или нет и мы будем делать наш слайм из клея момент столяр пва жидкого мыла ласковая мама красителя воды и загустителя так что давайте Приступим. для начала мы возьмем нашу тарелочку в которой мы будем замешивать и нальем сюда наш клей так. теперь возьмем нашу ложечку для замешивания и немножко размешаем клей так. и теперь сюда добавим воды по вашим просьбам и также размешаем потому что многие написали что клей очень густой и из-за этого а, слайм получается очень твердый чтобы было интереснее давайте добавим красивый я в этот раз вот такой вот синенький возьму Добавим теперь сюда жидкого молока. Беру наш сатарбарат натрия, добавляю совсем чуть-чуть. Теперь буду тщательно это все вымешивать. Ребята, спасибо вам огромное за этот чудесный рецепт. Я, например, раньше не знала, что можно использовать момент столяр и разбавлять его вместе с водой. Получился очень классный слайм. Пишите обязательно мне в комментариях новые рецепты, которые бы вы хотели увидеть на моем канале. Я обязательно буду их выполнять. А этот слайм получился очень классный и всего лишь из двух ингредиентов это клея и мыло так что экспериментируйте обижать обязательно спасибо за то что вы у меня есть а сегодня всем пока спасибо за просмотр